В октябре 2020 года мы с ребятами из Полярного заканчивали свой проект «Код времени». И подростки постоянно спрашивали меня, что же мы будем делать дальше после того, как в ноябре наш проект закончится. В это время, как раз в октябре месяце, в музее открывалась выставка Марии Михайленко. Также около Мурманского морского порта появились новые инсталляции в виде лодок, в, которых также, в создании которых также принимала участие Мария. И, как говорится, все звезды сошлись. Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил конкурс практики личной филантропии и альтруизма. В этом конкурсе я и поучаствовала с проектом екатерининский Артбот. Мария Михайленко вместе с художником Юрием Шачневым и совместно с ребятами из города создавали новый арт-объект. Всему этому предшествовало проведение четырех лекций, посвященных стрит-арту, вообще истории стрит-арта. А, слушай, ну что тебя зацепило в этом проекте, почему ты пришла себе? Потому что сколько я видела вот, граффити, они все такие яркие, и мне стало очень интересно и самой попробовать. Вдруг у меня что-то получится и может даже перерастет что-то больше, может я тоже начну рисовать угу. на стенах. У тебя уже есть какие-то идеи, как могла бы выглядеть эта лодка? Да, я пару дней назад, да и пока сидела, тоже думала, как можно разукрасить лодку, что туда можно добавить и что, в принципе, какие цвета и с чем ассоциироваться будет. как вы оцениваете как художник вот такой проект, появление его вообще в регионе? На самом деле меня это очень вдохновляет, потому что это очень быстрая реакция на события. То есть, вот мы сделали проект в Мурманске и в полярам прям максимально вдохновились и очень быстро прореагировали, что для меня очень показательно. То есть, значит, людей это заинтересовало настолько, чтобы вот настолько оперативно это все сделать. В проекте важен не только результат, но и сам процесс вовлечения ребят в создание арт-объекта для своего города. Подростки прошли путь осмысления городского пространства. Они рассказывали художникам о своих любимых местах. И если в первые встречи они фактически не видели в городе ничего позитивного, то после бесед, продумывания эскизов, они уже легко определяли те места, которые делают Полярный интересным городом с богатой историей. Но э, самым главным результатом проекта должна была стать лодка. Вообще, в ходе реализации мы, наверное, решили несколько задач. А, Во-первых, лодка, которую мы купили, это уже была достаточно старая лодка, а, которая уже была никому не нужна, и она, можно сказать, только загрязняла территорию. А, второй момент а, – это профориентация. Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России и 10 судоремонтный завод сделали все, чтобы у нас были созданы комфортные условия для покраски этой лодки. И то, что... Вся эта работа проходила именно на нашей десятке, в наших цехах. Это очень большой плюс, потому что ребята увидели, как сегодня выглядит предприятие. И после того, как мы впервые посетили завод, некоторые из них даже говорили про то, что очень хорошо бы было здесь работать после окончания вузов или техникумов. И мы сейчас сделаем выкраску, выберем, какие цвета мы куда пускаем. И наша первая задача будет покрасить фанель, то есть просто ровненько заливочку, градиентиком найти уровень воды, да, с одной и с другой стороны мы сейчас с вами разметим, какой-нибудь веревочкой, наверное, найдем. И, короче, у нас будет сверху аккуратненькая заливочка неба, снизу аккуратненькая заливочка воды. В начале проекта я не строила каких-то определенных ожиданий или планов, потому что мне хотелось, чтобы этот проект родился в процессе. Потому что, мне кажется, в таких проектах ну, реально процесс важнее, результаты зачастую. И получается, что как раз и лекционный материал я старалась отталкиваться от того, что было бы интересно ребятам находить какие-то ну, такие интересные нюансы, которые, возможно, они запомнят. И то же самое было и в процессе. То есть я старалась суммировать максимально их идеи, чтобы это э, был проект, который исходит от них прежде всего. И мне очень нравится, что объект получился супер ярким. Мне очень нравится, что каждый из ребят нашел в нем свою роль и каждый нашел себе что-то, что ему здесь понравилось это особенно приятно Мне очень понравилось, дети вовлеченные, очень им было интересно, много идей. Ну и вообще у вас музей очень классный, и то, что вы так работаете с, со школами, это очень круто. Наш музей, мне кажется, не хватает такой коммуникативности, чтобы работали именно с большими группами подростков, какими-то проектами постоянно. Мы приходим по музею, музей, у вас сидят дети. Это очень круто, и мне кажется, такого нужно транслировать такую идею на другие городах. Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России и 10 судоремонтный завод активно включились в процесс создания арт-объекта. Пару десятилетий назад заводчане стояли у истоков появления памятника инсталляции «Шхуни Святая Анна». Новая городская достопримечательность также появилась благодаря судремонтникам. Рабочие сорокового цеха не только подготовили лодку к росписи, но и проводили свои выходные дни вместе с участниками проекта в заводских стенах. У нас была проведена целая, можно сказать, войсковая операция по доставке этой лодки сюда, к музею. Ну и сегодня свой последний причал эта лодка как раз нашла рядом с нашим музеем. Отдельное большое спасибо. Я хочу сказать команде из ребят, вы просто супер. На самом деле я очень рада, что у нас получился такой емкий проект. И отдельной статьей я рада, что это ваши идеи, которые мы попытались все вместе объединить и воплотить. Это особенно ценно, что каждый из вас внес какую-то маленькую лепту в этот общий объект, и вы сделали его с любовью к своему городу. Очень интересно, очень ярко, позитивно. Да, вот представляешь лодку и что на ней можно изобразить, то в голове немного другие картинки, немного другие представления, а потом все ближе и ближе к цели. И, естественно, получается совсем другое, не менее интересное и яркое. Впечатление очень понравилось работа с ребятами, и большое спасибо организатору Анастасии Князевой за этот весь проект. И то, что такой массивный проект, и мы сделали с декабря месяца по май, очень даже быстро. Самое яркое это было ее раскрашивать, когда даже не лодку раскрашивать, а стол, который нам выделили. Это было самое запоминающее, когда мы делили этот стол, как мы его покрасим, а с лодкой это было, когда ты вроде красишь и понимаешь, что, что у тебя не тот баллончик, и ты ищешь тот цвет, который тебе нужен. Это было самое запоминающее такое. И работа с ребятами, конечно, с Марией и Юрием, это было очень интересно для меня. В течение пяти месяцев участники проекта знакомились с историей стрит-арта, учились создавать теги, готовили трафареты. Три плодотворных дня они провели на заводе, превращая старую шлюпку в яркий арт-объект. Теперь результат их большого труда, раскрашенная лодка, станет еще одной городской достопримечательностью.